Как ты уже наверняка понял по превью, да и по началу данного видеоролика, мои дела сейчас обстоят, мягко говоря, не очень. Я спустил практически все свои деньги в казино. Я был одержим сумасшедшей идеей, как можно быстрее поднять огромную сумму денег, приобрести какой-нибудь топовый бизнес и поскорее создать и максимально прокачать для нас с тобой новую семью. И тем самым я допустил одну из самых главных ошибок. Я сделал то, от чего сам всегда отговариваю практически каждого пошел в казино. И все две недели дикого фарма, все деньги с продажи вертолета, абсолютно все псу под хвост. Но как же это произошло? И самое главное как теперь все это исправить? Обо всем об этом мы с тобой сегодня поговорим в данном видео. Ну а перед началом данного видеоролика я хотел бы как и всегда разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихик КРМП. И условия данного розыгрыша как всегда просты. Тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного из моих новых видео, ведь такие розыгрыши теперь проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий от 4 слов, количество комментариев не ограничено. И чем больше ты напишешь комментариев, чем в больших видосах и розыгрышах ты примешь участие, тем соответственно больше у тебя будет шансов на победу. Итоги всех розыгрышей за прошедшую неделю я подвожу в субботу на своем канале во вкладке сообщества. Обязательно принимаю участие во всех розыгрышах под каждым новым Видосом, и я желаю тебе удачи. Ну а началось у меня это все с того, что я за последние две недели очень устал фармить верты. И как я тебе уже и сказал ранее, я был дико одержим идеей поднять огромную сумму денег за максимально короткие сроки. В этом и была моя главная ошибка. На тот момент у меня было порядка 76 миллионов рублей. Все деньги я с собой не таскаю, естественно, я храню их на банковских счетах. В казино я отправился с суммой около 20 лямов. И я хочу тебе сказать, пока я играл на ставках по несколько миллионов, мне даже какое-то время везло и я неплохо так поднимался но как только я начал ставить уже довольно крупные суммы а именно я сыграл первую ставку в 20 миллионов рублей естественно я сразу же начал сливать и ушел уже в большой минус после чего женек мне предложил отыграться и как ты думаешь как любой азартный человек я естественно отправился снимать деньги с банковского счета я снял еще 30 миллионов рублей и сделал свою ставку и честно говоря в тот момент когда я меньше всего этого ожидал удача оказалась на моей стороне Стороне. и моя ставка сыграла но тут очень важный момент который многие часто упускают играя в казино когда ты делаешь ставки ты должен понимать что даже играя в те же кости поставив 30 миллионов рублей в случае твоего проигрыша у тебя заберут все твои 30 лямов а в случае твоей победы ты выйдешь в плюс всего лишь на 26 миллионов рублей 4 миллиона из этой суммы съедает комиссия к сожалению такова механика данного казино эти деньги улетучиваются куда-то просто-напросто в воздух они не падают на финку его хозяину, они не падают никуда, просто исчезают. И можно было бы сказать, что я отыгрался и казалось бы в тот момент как раз таки и стоило бы уже остановиться. Но ведь нет же! Как только ты начинаешь выигрывать, ты начинаешь становиться все более и более уверенным в себе, ты начинаешь думать, что удача теперь тебя уж точно не покинет. И главная беда всех игроманов в казино заключается конкретно в том, что он будет играть до последнего, до последнего рубля. Что я в принципе и сделал. И я снова ушел в минус на 30 миллионов рублей. И на тот момент на моих банковских счетах оставалось уже порядка 50 миллионов рублей. Ну и конечно же по истечению некоторого времени я решил снова попробовать отыграться. Но в этот раз я взял с собой уже сумму поменьше, конкретно 10 миллионов рублей. И всю эту сумму я, можно сказать, спустил буквально за пять минут, ворла и решку. Ну а в такие моменты, когда ты уже, наверное, можно сказать, потерял больше половины всего своего имущества, ты пребываешь в состоянии дикого отчаяния. И в этот момент ты начинаешь допускать свою вторую, наверное, самую главную, самую роковую ошибку. Ты решаешь пойти в банк. Либо все либо ничего. Вот как-то так примерно я спустил все то, что сумел поднять за последние пару недель. В том числе и свой любимый вертолет. И в такие моменты, казалось бы, ты падаешь духом. Казалось бы, у тебя полностью пропадает желание играть и как-то вообще пытаться развиваться дальше. Многие даже думают перейти на другой проект. Но ты должен понимать, что все то, что ты делаешь, это конкретно твой выбор. У тебя своя голова на плечах. У тебя свой путь. И все ошибки, которые ты допускаешь – это только твои ошибки, и ты должен научиться за них отвечать. Не знаю, как по мне, мой путь стал еще сложнее и тем самым еще интереснее. Во-первых, я не стал играть на последние 10 миллионов рублей, ведь большую часть этих 10 миллионов, порядка наверное 6, а от и 7 миллионов, мне надарили мои подписчики и старые друзья, люди, которые мне хотели помочь. И я думаю, проиграв эти деньги, это было бы как минимум кощунство и неуважение к ним. Сейчас я как и раньше продолжаю работать, фармить, заниматься перепродажей квартир, домов и всего прочего. Сейчас у нас вышла сумасшедшая лютая обнова, и на которой у нас также есть возможность в будущем неплохо подзаработать. Я продолжаю заниматься перепродажей тыкв, я ищу абсолютно разные пути и способы заработка. И к примеру, уже вчера, как ты уже наверняка знаешь, у нас был масштабный слет домов и квартир. У меня было несколько миллионов рублей на счету а самое главное два свободных слота и я сумел урвать себе две топовые квартиры у альфа банка конкретно вот это вот двушку в трущобах наверное это одна из самых лучших квартир для тех кто любит фармить деньги на работе инкассаторов ну а помимо нее я еще смог урвать себе рядом в соседнем элитном доме элитную квартиру на четвертом этаже какой-то момент я думал что уже не успею это сделать ведь парень встал на метку не знаю может он не выбрал свободный слот или просто-напросто замешкался но я увел данную квартиру у него буквально из-под носа сорян дядька но это игра и тут как говорится кто успел тот и съел также я вчера побывал на аукционе который проходил в том же доме в том же подъезде на первом этаже за такую же однокомнатную квартиру и словили ее за 3 миллиона 300 тысяч рублей так что я думаю словив две эти квартиры я вышел в неплохой такой плюс осталось лишь только продать их по максимально высокой цене но об этом мы уже с тобой поговорим в следующей части моего пути как я тебе всегда говорил учись не на своих ошибках учись на чужих я не просто так снимаю подобные ролики я не просто так спускаю огромные суммы на данный контент я стараюсь всегда тебе показать как делать нельзя ну или как минимум не стоит а также стараюсь показать тебе все максимально легкие и быстрые способы заработка надеюсь тебе данный